Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Хочу представить вам свой авторский курс «Живая запись от А до Я». В этом многосерийном курсе я хочу открыть вам все секреты и практические приемы студийной работы с музыкантами. Каждая серия будет посвящена отдельным темам,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 В третьей серии курса «Живая запись от А до Я» мы вместе с участником шоу «Голос» Пьером Эдель покажем процесс работы и записи партий основного вокала в домашних условиях, а также поработаем над записью партий бэк-вокалов вместе с Анной Солощенковой и Ольгой Федоровой. Ну что, вы готовы окунуться в мир живого звука? Тогда давайте начнем прямо сейчас!